Я хочу сыграть с вами в игру. Трое ваших близких друзей были похищены за свою неидеальность как студенты и спрятаны в глубинах катакомб этого здания. Теперь только от ваших действий и решений зависит ваша судьба и судьба пленников. Вам предстоит пройти через боль и тягость студенчества, выполнить все мои задания и доказать самим себе и окружающим, что вы достойны быть студентом. Игра начинается на третьем этаже.